Хей, hey, всем привет, друзья, с вами я, Зульфат Бро, и сегодня я покажу вам новый трейлер к новому эпизоду Леди Баг из Суперкота под названием пенал Тим. Но перед началом данного ролика, как всегда, обязательно подпишись на этот канал, если ты здесь первый раз, нажми на колокольчик, ну и не забудь поставить свой нуарский лайк. Приятного просмотра. Ух, какая интересная серия нас ожидает, друзья. Дата выхода 26 февраля, то есть уже через месяц мы сможем ее лицезреть. Если что, серия, да и все серии на русском языке сливаются в мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Ну что ж, а с вами был я, Зульфат. Обязательно подпишитесь на канал. Спасибо, что досмотрели до конца. И всем пока-пока.